Бать, а это кто а вот и мой тиран доброго времени суток мои дорогие друзья да мои дорогие пирожочки меня зовут дэн ты канал экселес games у нас с вами всеми появилась Resident Evil 4 Remake демо очень uh, демо, и мы можем в него поиграть можем его посмотреть потому что основная игра у нас есть предзаказ она выйдет только через за две недели поэтому я предлагаю ознакомиться с демоверсией версией я не думаю, что она длинная. Не думаю, что она короткая. Не думаю, что она длинная. Не думаю, что она короткая. Что? Не думаю, что она длинная. Поэтому... Не, каких 50 Гц? А, максимум 60. Ну ладно. А вот, частота кадров 120, пускай будет 120 Так Язык, звук особое Это нам пока не надо Экран включить, выключить Это хорошо все С камерой тоже все хорошо, управление Но у меня управление клавиатурой Поэтому тут я особо себе ничего не настрою Хорошо Поехали, пройдемся по основному сюжету она, по-моему, коротенькая. Там около 20, наверное, 30 минут. Ну вот сейчас как раз таки и полазим, ознакомимся. Посмотрим вообще, что она из себя представляет. Но ну, я думаю, она будет достойна... Сентября 98 -го. На русском языке! Я не забуду этот день. Это Леон Кеннеди. Тогда я перестал быть кубом. Ракун-сити стерли с лица земли. Из-за биооружия, созданного Амбраной. Я сумел выбраться, но тысячам... Повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я иду, не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. ту боль. Хотя бы на миг. Мы это помним. Теперь... Все будет иначе. Я уверен. События этой игры ⁇ это продолжение именно второй части компании Леона. Если кто не знал... Если кто не знал. Да, в оригинальных фильмах, кстати, Леон Кеннеди тоже появлялся. Прошло 6 лет с тех пор, как Леон Кеннеди пережил инцидент в ракун сити беспрецедентную биологическую катастрофу, которая произошла по вине корпорации Амбрелла. Леон стал спецагентом США, и теперь ему поручено особое задание — найти пропавшую дочь президента. Поиски привели его в глухую европейскую деревню. Несмотря на все пережитое, Леон не был готов к ужасу и безумию, которые его ожидали. О, вау. Выглядит шедеврально Выясните в чем дело Какая картинка а? Так у меня есть пистолет Но пока пользоваться им я не могу Ну а я хочу сказать что они постарались Прям с графикой Так на шифт бегать На шифт бегать Тут колючая проволока Это труп в пакете? А нет это статуя У которой на шее веревка Блять, какой кринж просто Я надеюсь, там ворона орет. Похоже на ворону, но какая-то Или стервятники Не, вороны Только очень огромные Куда он подевался? Кто он? Мы же ищем Эшли, по-моему Тихо На движок Р.Е.Н.Жайн так что это шедевр. Ну, ничего особенного. А на, мы знаем, что на RA инжай, инжай они делают шедевральные вещи, особенно 7-й, восьмой. О, нам восьмой еще предстоит. Е присесть. На Е присесть и встать. То есть, ну, понимаешь, не на Ctrl, не на Си. На Е. Опа. Можно тесак этот взять? Пожалуйста. я что попал в седьмой Resident evil от третьего лица выясните в чем дело а кто куда подевался кого мы ищем я знал Я думаю мы ищем дочку президента президента резидента игра слов подъехала но картинка прям крутая Ну еще надо подумать посмотреть потом уже когда будем проходить что они сделали с системой КТЕ. Потому что когда там была битва с Командосом Я помню, когда еще на плойке играл в четвертую часть Миллиард лет назад сколько Почти 20 лет прошло эм, Там была настолько сложная система Ой-ой-ой, как фризануло Там была настолько сложная система QTE Очень сложная система QTE э, Такая, что при малейшей ошибке Ты проигрывал и, игра, и бой начинался заново То есть малейшая ошибка И ты погибал Заходи, не бойся Ах, красавчик. Ай, красавчик какой. Ну, пока... Пока. Все выглядит мрачно, стрёмно и нихера непонятно. Заебись. Дверь закрылась. Дверь закрылась. Не хочу. Не, в любом случае, нам нужно будет туда пойти. Бля, что здесь произошло? Но понятное дело, что я минимально помню, что произошло. Кьюе а, повернуть. А, вот так. Примитивный медальон, судный день грядет. Окей. Но мы помним, что здесь фанатики. Спалерить не буду. Тем, кто не играл, не смотрел. Помним про зараженных фанатиков. Все, больше мы ничего не помним Ну и больных тиранов Блять, как я тиранов ненавижу В каждой части есть, сука, тиран Так, это что? А, это мой инвентарь Ключа-то у меня нет, естественно О, тут сохранили дух четвертого резика Тут не такой инвентарь, как в первом, втором И третьем Тут все как в четвертом, походу интерфейс, я думаю, такой же будет Но картинка крутая. Простите, что я без спроса. Я ищу сотрудника полиции. Он здесь не проходил? У него глаза красные. Но Леон не изменился. Такой же, красавчик. Все дела. Я в детстве мечтал стать Леоном Кеннеди. Опа. Марио Фернандес Констаньо. -хо -хо -хо -хо. А вот и, может быть, Кутее подъехала. На нахрен. Нормально деда вырубил. Ты так, после такого удара ему точно шею сломал. Так, Марио Фернандес, возможно, еще жив Фу, Ключ от охотничьего домика Мне нравится, что не придется читать А можно просто Фу, ну и вон. Знакомо на что похоже? Седьмой резик, где они тоже э, Вирусом этим травились, блядским Они же там ели тухлятину Всякую гниль Помним, помним, помним Так, вот наш замок Вот ключ так, у нас появился нож Опа, интерфейс точно такой же Смотри, какие-то ведьмовские штуки вудовские или что это? Тихо, аккуратно Тихонько, главное Ну не забываем, что это демо-версия, я не скажу, не думаю, что она длинная А мы не успели, его убили. И у него тоже глаза красные. Но ему горло перерезали. Понял. Что там у тебя? Да что Лен, ты такое чувство, как будто первый раз. Понимаешь? Выберитесь из охотничьего домика. Мы же не первый раз в подобном говне. А у нас что? Дигл? Не, не дигл. Похоже что на юз, но не юз. Я бы не хотел знать, что это. Да Дедуль, я. блядь! А вот и система какую-то я подъехала. Нет, не ток слова. Но я не успел бы уклониться. Могу только ножом заблокировать Успел ударить Чего, бля? Мы ж только что его убили Эхрен хрен бугор Ты, сука добей ли он хорошо пока все очень классно так зеленая зеленая трава так нам наверх больше некуда идти а карта есть Шедевральный инвентарь Ну, наверное, сюда Я помню, как мы один раз вышли на площадь Ладно, не буду спойлерить Это будет это будет очень круто, мне кажется Потому что я вижу Такое погружение ой ой ой ой, -ой как же это шикарно А вот и Эшли По-моему, зовут Эшли Гнездо Это Кондор-1 это Ханиган, говори. О, Ханиган. Дочь президента Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Блядь, ну Скорее. русская локализация. Прикиньте, с с как... они очень круто все сделали. Моих спутников. Твою мать! В окно! В окно? Не смею задерживать. Ох уж эти европейцы. Но я в какой-то, в каком-то из анимационных фильмов, типа мультиков, э -э, я видел подобное. Вот то, что с ними произошло. Но версия шикарно. Правда, патронов нету. Ну как может? Почему он идет в бой с одной обоймой? Так. Старая родная бочка. А вот и патроны для пистолета. Я уже слышу, сука. Но они там стоят, а не здесь. Не в доме печатная машинка, порох, порох хорошо, а эпоксидов все равно нету. Почему я не могу перезаписаться? Почему я не могу сохраниться? А, некоторые функции недоступны, правильно? Это же демоверсия у нас. Я уже я уже захотел и сохраниться, эпоксидку, и рыбку съесть, и нахер сесть. А это ворона. Они разговаривают как кто? У них очень странный диалект, европейский. О, булит, булит, камхир. Так, у меня фу, ну и вонь. Я понял, понял, понял, мы то не подходим. Помним, что е присесть стать. Я думал, мы сюда не сможем зайти Песеты Ой, блин, я помню, что для чего-то песеты были нужны А вот для чего, не помню Там будет магазин, по-моему Ну, что-то в таком духе На-ка нахуй Ага Крыса, бля, дырявая Кому подкрасться, блять, хотел Порох А, так а уже от них даже вон идет, заметили? Ой, здесь дроп идет с мобов. Какая пелесть Перезарядился, перезарядился Мы не торопимся, мы спокойно исследуем Наслаждаемся миром, наслаждаемся прогулкой по лесу А, блядь Да не черта, блядь, капкан. Сука, откуда здесь капкан? Ах ты, сука. Что, не ожидал мудила? Не ожидал мудила? Хорошо, дропа много. Мне нравится. Так, красная трава световая граната колесико сменить оружие ну не буду спасибо можно я оставлю все как есть я понял что достать бросить кстати очень много инвентаря предметов сколько получается 8 слотов 8 слотов 8 слотов предметов можно впихнуть М Хорошо, а из чего мне создавать? Вот у меня есть порох А, -а, -а. а так у меня нету такой штучки Вот, смесь могу сделать Можно будет кушать Ну, залетай Это центр деревни Не, не это Блять Ты что здесь делаешь, дурень? О, -о, -о, -о, -о, О, Вот и оно Так, я вижу... Нет! Блять, я не успел его спасти audio, buffs, <geek Aladdin> Охренеть Фанатики ебущие Короче, я попал в аутлас только с пистолетом Так но я не думаю, что нам нужно на них идти Давай-ка обойдем Ты рот закрой, ведьма Зеленая Зеленая трава. А зачем они его сожгли? Мне кажется, сейчас бабуля откиснет Ты готова, подруга? Иди-ка гуляй. Песи ты. Что, еще порох? Сейчас мы по стелсу всех повырезаем. Но это первая такая часть вступительная. Очень круто, конечно. Очень круто. Бесподобно просто, на самом деле. Тише. Ты, блядь, куда со своими вилами пошла? Тихо, блядь. Иди, целься в другом месте, дебил. А что, никто нас олегко не пришел? Там у бабули моментально голова откисла. Тихо, тихо. Дедуля, блядь, иди, как у в другом месте. Три патрона. а это кто а вот и мой тиран ох блять сука быстрее ой бляха что я открыл Пошел, пошел, пошел Нахуй Сука Какая-то молодуха меня схватила старая Если патроны закончились ой -ой, ой ой ой ой Бежать Так, у меня есть граната нахуй. Патроны для пистолета подъехали. Побежал, побежал, побежал, побежал Леон. Нахуй. Пошел, пошел, пошел. Полокол, блять, вон ага. О, я помню Чели насосы успокоились Я бы всю деревню перегасил, мне кажется а Сэндлер, Да мы этого деда уже убили Смотри, ключ специальный как, Типа как ключ со змеей Я уже жду. Две недели осталось. Куда это они все? В кино, что ли? Охереть. Просто шедевр. Ой-ой-ой, как круто. Рекорд. Время прохождения 15 минут. Убитого врагов 23. Спасибо. Но благодарим за игру. Спасибо, ребят. Блин, это было супер. Спасибо за демку. Мы ждем оригинал. Через две недели. Мои дорогие, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. рассказывайте друзьям, где-нибудь впечатлениями в комментариях. Предыдущая часть Resident Evil можете посмотреть в плейлистах. Я желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас всех за просмотр. Увидимся через две недели в Resident Evil 4 ремейк, а остальные игрушки у нас будут выходить как обычно. Всех обнял-приподнял, берегите себя, до скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.